Друзья, всем привет! Находимся на авторынке Зеленый угол. На верхней площадке она, вот видите, вся во льду. Тут чем чебнем немного присыпали ее таким вот. А, вообще видео сегодня снимать не планировали, но какая получилась интересная история? Человек скинул автомобиль, посмотреть далеко Сейчас я вам ее покажу. Буду показывать с телефона. Не знаю, как видно. Автомобиль 2017 года стоит он полтора миллиона. Ну, на рынке мы давно, да, поэтому уже в принципе ориентируемся по фотографиям, где автомобили у нас стоят. Вот она сфотографирована. Не знаю, как бы вам так показать. Видно вам в телефон не видно, да? Вот она стоит. Вот эта вот синяя будочка. И вот где-то на фоне вот этого забора, на фоне синей будки сфотографирован данный автомобиль. Мы пришли, подошли к продавцу. Вот. Что значит получилось? Получается то, что вот эти фотографии, вот этим фотографиям им два года. Ну, полтора-два года, как сказал продавец. То есть кто-то взял кто-то взял у продавца не у продавца да, а с дрома скопировал вот эти вот фотографии выставил объявление и данный автомобиль который именно на сайте drom.ru выложен он то ли 13 то ли 15 -го года как говорит продавец ну потому что прошло уже полтора два года он к сожалению этого не помнит поэтому вот вот такая вот ситуация происходит я не знаю зачем это сделано что это такие за разводы что это за махинации ну как бы будьте осторожны и раз мы уже сюда зашли здесь стоит довольно много автомобилей сейчас посмотрим посмотрим ценники на данные автомобили видите визелей много x довольно много микроавтобусов начнем наверное с лей раньше honda визель можно было взять миллион 150 миллион двести клевые хорошие автомобили вот стоит у нас subaru xv гибридная версия мотор 2 литра автомобиль 2015 года трансмиссия идет здесь вариатор 1 миллион триста сорок тысяч рублей он стоит на штатном субаровском литье летняя резина сонары туманки система ISI. про бокс автомобиль 2017 года выпуска 760 тысяч рублей я так понимаю он передний привод но хотя мы сейчас заглянем вот эти автомобили они все идут на вариаторах хороший неубиваемый как неубиваемый? все рано или поздно можно убить двигателя на них довольно хорошие стоят да ребят он передний привод запаска у нас есть рядом стоит honda shuttle гибридная версия хорошая комплектация кожаные вставки полный мультируль 2016 год 1 миллион 60 тысяч рублей тоже есть туманки штатное литье летняя резина ветровики система безопасности лежит аукционный лист не знаю нужно проверять 4 балла 63 тысячи пробег указан ну вот нам продавец подсказывает что автомобили открыты где же открытый закрытый пробокс у нас открытый пробокс кстати две кнопки а возможно и четыре за такую стоимость нет сзади ребята у нас идут весла аукционный лист пробег 118 тысяч Далее идет Honda Vezel, такой черный цвет, знаете, насыщенный автомобиль 2014 года выпуска стоимостью 1 миллион 300 тысяч рублей. Трансмиссия здесь робот. Тоже неплохая комплектация. Я бы сказал, даже очень хорошая комплектация. закрыт автомобиль. вот еще один везель стоит 2017 год 1 миллион 390 тысяч штатное литье фары идут линзованные без ключевой доступ повторители вот этот везель открытый хороший такой хороший городской автомобиль не надо бояться вот этих роботов внутри как в самолете в пульт еще один Ну это идет не гибрид снимаю. Да, снимаю. 15 год 1 миллион триста семьдесят тысяч рублей вот идет белый такой беленький не знаю, мне нравится белый цвет автомобиля 14 год 1 миллион четыреста сорок пять тысяч рублей штатное литье туманки повторители дальше при столкновении бесключевой доступ рейлинги сзади антенка такой плавничок идет багажное отделение запасок нет бутылочный такой цвет какой-то зелененький смотрите какой салон интересный пусть такие вставки оранжевые идут кожаный руль электронный ручник Довольно холодно на улице у нас toyota harrier 2 и 5 мотор гибрид 16 год 4 воды 2 миллиона семьсот семьдесят семьсот тысяч рублей есть двухлитрового есть автомобили turbo бесключевой доступ повторители тоже вот не знаете в харьках такие салоны нравятся и комбинированы. Ну, довольно довольно интересные салоны этот электронный климат-контроль кожаные сиденья кожаные вставки это люк люк панорамная крыша замерзла немножко сзади санара как видите электродверь знаете камеры везде идут черная здесь камера прям в цвет такая беленькая сделана значит здесь у нас Разделено на две части. Вот. По салону здесь идет кожаный руль. Пробег на автомобиле указан 50 тысяч. Далее, значит, здесь у нас две вот такие вот штучки. Два подстаканника, розетка на 12 вольт. 20 вольт но автомобиль мы заводить не будем круиз контроль движение по полосе посидим немножко погреемся 4 электростеклоподъемника зеркала у нас складываются. ну как видите как видите люк тоже имеется вот такая вот интересная какая-то кнопочка если честно я даже не знаю что она делает. видите написано аудио аудио нави ну тут можно а... ключи мы наверное просить уже не будем пробовать в общем 2 миллиона 700 тысяч следующие 2 миллиона семьсот восемьдесят тысяч еще один вот смотрите про что я вам говорил да турбова идет семнадцатый год он идет 4 воды 2 миллиона 540 тысяч он стоит кожаные вставки харьер ну в принципе по салону а, тут все то же самое да? за исключением цвета салона еще один toyota harrier кстати все на штатных дисках налитых 17 год 2 миллиона четыреста пятьдесят тысяч ну и такой ярко-ярко-синий цвет семнадцатый год 2 миллиона триста тысяч у него интересный салон электросиденье не слабо не слабо конечно так ну вот этот ряд мы прошли с вами давайте сейчас подойдем к этому ряду. Видите одни стрелы все наверное подряд не будем смотреть начнем мы с красного а, такой ярко красный насыщенный цвет туманки sonar есть штатные литые диски повторители рейлинги кожаный салон 4 в.д. 1 миллион четыреста девяносто пять тысяч открытый блокировка 2 воды автолог подогрева сидений горный спуск климат контроль комплектация не богатая но не и не бедная я скажу так белого цвета стоит в принципе по комплектации он такой же но с подогревами идет 16 год 4 воды 1 миллион шестьсот шестьдесят тысяч рублей видите разница до да? автомобиль 16 -го года автомобиль 15 -го года какая разница в цене но опять же да вот вы многие задаете задаете вопросы почему такая разница в цене на автомобиле да потому что с виду они все одинаковые а начинка у них разная в плане начинка ну понятно то что это и комплектация, да но опять же это и пробеги и состояние кузова и битые и крашеные и так далее полноценный Неминивен микроавтобус гибридная версия есть 4 воды шестнадцатый год 1 миллион четыреста тридцать тысяч рублей вот сзади тут неудобном автомобили показывать видите как тут видно не видно коричневый это уже xquire в принципе то же самое новых на литых дисках двери электро второй ряд два капитанских кресла посередине столик Третий ряд сидений. Подлокотники, пульт, монитор, хорошая комплектация. Ну, это такой автомобиль, вот прям для семьи. Ездить куда-то, да не то, что на природу отдыхать, а вообще. Семейный. Семейный автомобиль. Пробег 124 тысячи указан. Ну, салон у него такой побогаче идет, прям кожаный аукционный лист лежит. 4 балла. Задний монитор. Здесь сплошной ряд сидений. задние кресла третьего ряда сидений крепятся по бокам. Как видите. Подкотник, два подстаканика, конечно какая-то, что-то засунуть сюда. Положить можно. Сидушки у нас ездят пополозим Вперед-назад. Автомобиль, кстати, на зимней резине, наверное. Я не могу сказать, что она новая, но тем не менее она хорошая. Так, еще один. Белый цвет белое исполнение, датчик прислохновения. Автомобиль аукционы, выложили номер лота. аукционник лежит. Настоящий пробег на автомобиле 101 тысяча. Так, опять оторвался на телефонный звонок. 17-й год, 4 ВД, 1 миллион 940 тысяч. Стоит данный сквайр. Ну вот это вообще король микроавтобусов. Гибрид. 2019 год, 4 ВД, 3 миллиона. 550 тысяч сонары штатное литье зимняя резина Ну это просто просто ребят космический корабль Ага. и космический корабль у нас закрыт ладно land cruiser 200 левый руль 2008 год 2 миллиона 480 тысяч но ну, как видите это пробежный автомобиль что там интересно у нас нет он тоже тоже у нас закрыты штатные литые диски зимняя резина повторители рейлинги а, значит хайс хайс да. что такое опять звонки Итак, опять отвлекся хайс 2017 год 4 в.д. 2 миллиона 690 тысяч автомобиль тоже аукционный. но это такой же автомобиль для работы здоровый микроавтобус тоже закрыты у нас Летняя резина без литья туманки, сонары, Хайс синего цвета, четырнадцатый год, 2 миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей. Хорошие, надежные автомобили, но дорогие. О, он открытый у нас. Сесть погреться что ли, немножко. Что-то. О, блин, холодно. Так, ну а что значит по месту? место много. Сижу высоко, гляжу далеко. Да? Обзорность великолепная. Магнитофон, климат-контроль. Не знаю зачем. Можно установить второй монитор пробег 96 тысяч. Спидометр, тахометр, стрелка температуры, стрелка бензобака, широченный подлокотник, бардачок лежит аукционник не знаю надо смотреть 3 балла но я думаю настоящий а, замена передней правой двери а, замен а, покраска задней левой двери замена заднего левого крыла покраска порога покраска задней правой двери покраска заднего правого крыла а, пробег 96 тысяч <coughs> на автомобиле посмотрите какой тут просто огромный салон сиденье так понимаю вот это еще поднимается и здесь я не знаю полквартиры можно перевести в данном автомобиле форточки это вроде колонки подсветочка диодная руль идет обычно пластиковый установлен варик Так, ой, какой высокий автомобиль очень высокий закрываем следующий хайс цены здесь нет здесь высокая крыша год 1 миллион 890 тысяч рублей 2014 год 1 миллион триста восемьдесят тысяч рублей он закрытый так ну давайте вот этот еще глянем 14 год 2 миллиона триста пятьдесят тысяч рублей он у нас идет открытый вот здесь сделано как три ряда сидений руль обычно пластиковый пробег 149 тысяч на автомобиле оба литье наверное в подарок идет с автомобилем. Так, ну что, сегодня немного вам автомобили показали, как я и говорил, обзорчик делать не планировали, да, просто вот такая информация появилась у нас. Сейчас пойдем, заберем автомобиль один, Toyota Corolla фильтр немного расскажем вам про него. Ну и на сегодня будем заканчивать. Так, ну вот, собственно, забрали филдера выкупили его еще вчера, он был на летней резине. Видите, да, как тут выезжать? на лете не выйдешь он еще плюсом идет передний привод а более зимнюю резину значит автомобиль аукционный хороший да у него есть подкрасы но с таким с небольшим нюансом сейчас я вам покажу смотрите вот это вот родной слой краски на автомобиле это все в микронах ну я скажу так правая сторона у него вся идет целенькая по левой стороне идет окрас смотрим крыло 60 там 63 я к чему-то веду человек который не занимается подбором автомобиля просто возьмет в руки толщиномер пойдет тыкать машину да? в принципе он может даже этого и не увидеть У вот этого автомобиля вся левая сторона крашена w1 задняя дверь w1 крыло w1 передняя правая дверь идет w2 здесь да как бы слой идет немного выше но я еще раз повторю то что человек который не разбирается в этом может этого даже и не увидеть значит комплектация камера заднего вида есть спойлер есть задний дворник есть летние колеса упаковали в пакетике багажное отделение такое хорошего объема знаете автомобиль такой универсальный его можно брать и для работы и просто в семью накладки хромированные второй ряд сидений ну конечно второй и последний трехрядных их не бывает бардачок чистейший салон ну как чистейший машина она особо не готовилась да вы покупаете не новое, там автомобиль есть какие-то мелкие царапины по пластику я имею ввиду вот посмотрите на ковровое покрытие стеклоподъемники все идут автомат под капотом полтора литра коробка передач Вариатор, два ключа. Ручник, ай-стоп, розетка. Сейчас вам покажу аукционный лист на данный автомобиль. Пробег на автомобиле 85 тысяч. Три с половиной балла, 85 тысяч пробег. Видите, левая сторона вся крашена. W1, w2, w1. То есть довольно неплохой аукционный лист документация на автомобиле вот ручник ну по месту по месту это обычно седан обычный обычный универсал место в принципе на нем неплохо по подвесочке вопросов нету по салону тоже по сканере по электрике все включается все работает на человек кстати подписчику смотрели несколько автомобилей вот, по-моему, фиты мы смотрели, но в итоге он приобрелся Toyota Corolla Fielder. вот такой вот замечательный автомобиль. Ну, углубляться не будем, углубляться не будем. На сегодня все, будем заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел до конца, не забывайте подписаться на наш канал. Вот, все посмотрят видео, но я думаю, в следующем видео разыграем водички из Инстаграма и именно с YouTube канала. На сегодня все, всем пока.